Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я выкачу из ангара Action X. Я не буду удаваться в технические подробности по данной машинке, просто возьму его, вывезу в бой, и мы с вами посмотрим, что машинка может, чего она не может. Ну а соответственно, вы с этого можете понять, нужен ли он вам. Сейчас Action X стоит на продаже за 7 900 на новогоднем аукционе, и это уже на 100 голды дешевле, чем Action X выставляют на продажу. В основном, ребят, Action X выпрыгивает на продажу за 8000. Теперь 7900. Можно сказать 8 это его нормальная, стандартная актуальная цена. Что же касается следующего понижения цены в 7300 будет ценник. И я считаю, что 7300 это уже очень даже таким себе приятно. Что касается самого Action X, кому он нужен, кому он подойдет, кому не подойдет. В первую очередь машинка подойдет ребятам, начинающим, не скилловым игрокам, которые умеют в боях не только играть, но и порой довольно-таки жестко ошибаться. Машина в целом довольно неплохая, мне, честно говоря, очень сильно нравится, входит в топ моих любимых транспортных средств в данной игре. Я, честно говоря, очень часто играю на Action X и ни разу, ребята, за все время, сколько у меня есть этот аппарат, ни разу не пожалел об этом. Короче говоря, вот каждая копейка золота, которая была мною потрачена, была потрачена не впустую. Машина доставляет удовольствие. Однозначное и безусловное. Для тяжелого танка обладает крайне хорошей подвижностью. Что касается... Возможности отстреливать она просто уникальная, по-другому ее не назовешь. Дело в том, что орудие, обладающее такой скорострельностью для тяжелого танка, на восьмом левеле встречается крайне редко. Вы реально можете выезжать и начинать разносить всех щепки в пух и прах. Вот я сейчас перезаряжаюсь, даже не успевая... Ну, как-то прочувствовать сам процесс Перезарядки Что касается точности орудия Орудие очень точное На дальних расстояниях отыгрывается крайне комфортно На средних расстояниях И того лучше Ну, а что касается близких расстояний То здесь есть немножечко заковырка Дело в том, что XMX Он все-таки не настолько бронирован Насколько все там Хотели бы или как все предполагают Его пробивают, ребята Пробивают его в основном в нижний бронелист Поэтому его необходимо прятать Ну а что же касается Игры от башни Как вы сейчас видели, отыгрывается очень классно Очень хорошие углы склонения Просто шикарные И то, насколько ты, Борзо, можешь куда-то ворваться со своими 1750 запасами прочности и начать отбрасывать абсолютно без печали, вот так вот остановиться, допустим, даже нагло и тупо в кв 4 в того же раскидывать, поехать дальше кинуть в этого товарища. К сожалению, не успела я его добрать. И вот она, ребятки, практически победа, практически незаметно. Мы забрали два ствола у соперников. В свой вклад в победу мы в любом случае внесли. Вы, безусловно, может быть, хотели бы, чтобы здесь была альфа побольше. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно, если экшен X еще и альфы добавить, это будет просто не имба, это будет имбище в этой игре, которая всех просто будет, э, ну, унижать морально еще в момент, когда соперники будут видеть список команд. Также, в целом, эта машина просто обалденный, ну, я бы сказал, весельчак. Он действительно доставляет настолько большое удовольствие от игры, что измерить его чем-либо просто невозможно. Его невозможно измерить ни серебром, который он фармит, ни средухой, которую на нем можно или нельзя делать для кого-то, я за средухой не гоняюсь. Вот 1850 единиц урона округляя, два сделанных фрага. Что касается фарма, то с учетом того, что прем-аккаунт у меня не активирован, то 35 тысяч, практически 36 и 55 с половиной тысяч с учетом према было бы за этот бой. Я не могу сказать, что я сделал прям очень-очень много для победы, но свое второе место в команде по урону я взял. И, ребята, абсолютно на расслабоне, абсолютно спокойно. И знаете, что самое парадоксальное? Вопрос не в том, сколько я получил серебра, или сколько я получил опыта, или, там, не знаю, сколько фрагов я сделал за бой, я получил от этого боя массу удовольствия, ну просто огромное количество. Безусловно, Action X это машинка, как я уже сказал, в первую очередь для ребят не скиловиков, у кого 50-55% побед. И уж тем более, однозначно, ребят, в первую очередь для тех, кто играет на ПК. Потому что с такой скорострельностью надо почаще прицеливаться. Ну и будет вам счастьем. Хотя, честно говоря, я очень часто играю на ActionX и на сенсорнике. И абсолютно спокойно справляюсь с ActionX. Что на планшете с большим экраном, что на телефоне с экранчиком поменьше. Ну, По-моему, 5%. -5 5,5 или 6 дюйма у меня экран на телефоне. Короче, не говоря, ничего уникального, но Action X отыгрывается на всем, и это огромный-огромный плюс данной машины. Ребят, это было абсолютно честное мнение по поводу Action X, который стоит сейчас на продаже. Если вы за честность обзоров подписывайтесь на мой канал, буду безумно благодарен, сделайте мне подарок к Новому году. Я очень сильно хочу до 31 декабря набрать 5000 зрителей постоянных. Огромное вам спасибо, всех благ, всего хорошего, покупайте танки себе в удовольствие, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока. Пока.